Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня я хочу поговорить о том, что значит нести ответственность за принятые решения и почему это так важно. Иногда одно наше решение формирует э, несколько последующих лет нашей жизни. Например, мы решили выйти замуж за этого человека. В моей жизни так получилось, что я... Э, Приняла однажды такое решение, и 6 лет своей жизни я как бы уходила в минус. Почему я приняла это решение? Потому что я относилась раньше к тем людям, которые листочки на ветру я их называла. Да? Потому что были не сформированы ценности. Я не понимала, зачем семья, для чего семья, какая моя функция в этой семье, как выбирать партнера и так далее, что мне нужно для счастья в этой семье и так далее. Поэтому последующие годы шло формирование внутреннего стержня, внутренних ценностей. И теперь можно смело сказать, что выбор делать очень легко, когда есть внутренний навигатор, скажем так, куда двигаться. Да? Решения принимаются легко, быстро и чаще всего эффективные. Что значит нести ответственность за свои решения? Мы понимаем, что, например, приняв решение а, сойтись с человеком, который материально несостоятелен, мы принимаем все возможные варианты развития событий. Что, например, вы его будете обеспечивать, либо он вырастет, либо вы разойдетесь. И то есть нести ответственность за принятые решения, это значит видеть последствия своих решений, все возможные варианты. И значит их принимать и быть готовым решать эти последствия. Действовать, если даже э -э результаты будут не те, которые вы хотели. Или, например, э -э вы отказались идти на уступки своему партнеру, да, и пара распалась. Нести ответственность это, например, в этой паре вы потеряли любовь, и дальше строите отношения в какой-то своей зоне комфорта, да. Если с любимым человеком вам нужно было поменяться, да, вас об этом просили. Вот. А в других отношениях вас принимают таким, какой вы есть, но чувствую к этому человеку не испытываете. В таком случае вы несете последствия своего решения, того, что вы не хотели поменяться ради любимого человека, да? а, жить, например, без любви с другим человеком. Но находясь в своей зоне комфорта, ничего не делая, ничего не предпринимая. Вот. Таким образом, получается, все, что происходит далее, все последствия, вы не потом никого не обвиняете, вы понимаете, что когда-то вы сами приняли это решение, и далее уже разруливаете ситуацию, несете ответственность за свои действия, за ранее принятые решения. Или, например, женщина решила родить ребенка, а муж не хотел, да, и когда женщина решает, Забеременеть и рожать ребенка, нести ответственность за это решение, это значит понимать, что мужчина может умереть, может уйти к другой женщине, может заболеть, может финансово не состояться. Это значит, что женщина готова взять на себя ответственность за воспитание ребенка. В случае чего, скажем так, должна быть готовой к этому. Даже если шансов там одна тысячная процента, что вы останетесь одна, ваши отношения счастливые, прекрасные и так далее. Но жизнь иногда подкидывает сюрпризы. И ответственность за принятые решения — это как раз таки понимать отдаленные последствия своих решений. На это способны люди со взрослой, Позиции. Люди взрослые, люди, которые принимают решения на обу, находятся в состоянии ребенка. И это называется безответственное отношение к своей жизни. Когда вы понимаете последствия своих решений, вы видите, как бы какие возможные варианты будут складываться, и вы как бы таким образом себя подготавливаете к стрессовой ситуации, возможно, сложившейся, да, и у вас уже есть запасные стратегии ваших действий, вам уже не так страшно. Если ситуация произойдет не наилучшим образом, не так, как вы хотели, да, вы уже будете подготовлены, и это не будет для вас каким-то шоком. Потому что обычно люди, которые не готовы к неблагоприятным да, каким-то результатам, они чаще всего впадают в жертву и начинают винить вся и всех. Но на самом деле все, что мы имеем в своей жизни, мы создаем сами своими ручками, своей головой, своими ножками и так далее. Поэтому э, учитесь, пожалуйста, оценивать последствия своих принятых решений анализировать, рассчитывать свои силы. И тогда все у вас будет хорошо. Вы не будете, не будете бояться чего-то нового в своей жизни. Так вы научитесь действовать. Всем желаю мудрости, ясности ума, чтобы видеть, куда вы идете, в каком направлении. И, конечно же, я всем желаю огромного счастья. Всех люблю. Спасибо за внимание. Пока-пока.